То же самое мы делаем с, дистальным сос, сосочком, дистальным от, с медиальным сосочком клиническим, но он дистальный от рецессии от центрального зуба в области второго резца бокового 22 зуба. Откладываем рецессию глубину рецессии 22 зуба на медиальном сосочке, ставим точку. То же самое мы делаем на 21 первом зубе, дистализируем, ставим точку. Выполняется это, конечно, после проведения анестезии. Соответственно, я вам рекомендую прямо зондом, обратной его частью прокалывать, для того, чтобы это было показательно и вам удобнее будет по этим точкам, потом провести разрез. Разрез стремится к центру. Вы устанавливаете скальпель. Вам видно что-нибудь? Да, да. А рецессия 23-го да. угу. на каком месте? На обеих, с да, с двух сторон. И мы начинаем стремиться к центру. Посередине между зенитом рецессии или зуба и вершиной вот зенит десны и вершина сосочка. Где-то посередине между ними мы начинаем выполнять разрез от предыдущего зуба. Через точку, которую мы отметили глубину рецессии, мы стремимся к соседнему зубу, к зениту рецессии. И таким образом. Делаем вот такие вот стремящиеся к клыку, к 23 зубу разрезы. Получается, мы рассекаем. То же самое мы делаем с другой стороны. И опять все будет стремиться клыку. Получается, мы как бы наискосок рассекаем этот сосочек. Это не полнослойный разрез. Запомните, пожалуйста, что он не полнослойный у вас. Полнослойный разрез будет только в области маргинальной десны по периметру рецессии. В области сосочков разрезы неполнослойные. Они будут потом стремиться к расщеплению. Но естественно, что мы не можем рассечь сосочки. Дальше мы начинаем препарировать слизистоно-кастичный лоскут. Каким образом? Межзубное, межкорневое пространство мы стремимся расщепить, а в области зенита рецессии, вот эти вот опекальные части, они должны сохраняться полнослойно. Это все тот, тот же принцип, как и при корональном смещении. Выполнить технически при хорошем, нормальном биотипе, толстом, это несложно. Сложно, сложно выполнить, выполнить технологически это при тонком биотипе, когда у вас очень-очень тонкая слизистая. Я покажу сегодня просто клинический пример, когда это фактически невозможно. Но нам, конечно, нужно оставлять вот эти вот пространства расщепленные на принимающем ложе, потому что мы сюда будем фиксировать приним... пластический материал какой-либо, который требует питания. И таким образом при перемещении ротации вниз мы расщепили. Расщепили все по мукогенгивальной границе вот здесь. Здесь у нас тоже расщепленный лоск. Смотрите, вот у вас вот точка, которую мы отложили. Глубина рецессии от вершины до э, основания сосочка. И через нее мы ведем разрез. Разрез через сосочек неполнослойный. Мы не, э, не на всю толщину прорезаем сосочек. А только на ту часть, на которую, чтобы мы могли расслоить этот сосочек, расщепить в последующем. А как вот это контролировать? Мануально. Потому что объем десны в области сосочка у всех индивидуальный пациентов. И никакой а, математического измерения здесь не может просто быть. То есть просто до надкосницы не надо. Не в ко... Так а там нет кости. никакой на, надкосницы и кости. Там сосочек у вас. Mm -hmm. Он просто соединительной ткани состоит. Вот разрез идет как. А, все, понятно. все да? Да, да? Просто в области сосочков он неполнослойный. А здесь вы препарируете по периметру рецессии, пока полнослойный, а потом начинаете расщеплять вот эти поверхности. Между зубами, а в области рецессии, поверхности корня, вот здесь вы формируете полнослойную лоску. Тупо только вот здесь, где у вас полнослойный, иначе вы не расщепитесь нигде. И потом доходите до мокрингивальной границы, начинаете мобилизацию. Как только вы мобилизировали лоскут, и он у вас уже неподвижно при любом движении лежит спокойно на зубах, вы проверили, что он не двигается, вы начинаете депитализацию анатомических сосочков скальпелем, так же, как я вам и показывала до этого на клинических примерах. Обрабатываете поверхность всех корней таким же образом, по тому же протоколу Келлера, ДТА, Кюрета, Бор. И начинаете либо фиксацию свободного десневого трансплантата или твердой мозговой оболочки если у вас двуслойная методика и после этого фиксируете слизистно-косичный лоскут поскольку никаких вертикальных разрезов у вас здесь нету вы начинаете с двойного обвивного шва фиксацию Значит, рекомендовано начинать с фиксации слизисто косичного лоскута Центрального зуба э, оперируемых рецессий, то есть с клыка. В данном случае мы совмещаем друг с другом хирургические с анатомическими сосочками, э, прижимаем их раневыми поверхностями друг к другу и начинаем накладывать двойной обвивной шов, фиксируя слизистно-кастичный лоскут. В области 23-го зуба, как у нас, сначала, а потом вы начинаете уже... Я обычно поступаю так, я беру на один зуб медиальный, потом на один зуб дистальный. Таким образом, вот эта ротация она расправляется, и он правильно ложится. Но, в принципе, если вы правильно померили глубину рецессии отложили их, он ложится и так правильно. Ну, это такая как это рекомендация, кстати, профессора Зукеля начинать всегда ушивать именно с центрального зуба, потому что он правильно тогда будет ротирован. То есть, если мы начнем ушивать, например, с. Э, как медиального до да, конца рецессии или с дистального, то может произойти перемещение ротации в какой-то момент, потому что слизистая все-таки растяжима, она где-то перерастянется, или наоборот, произойдет усадка операционная, прям, которая происходит бывает, во время операции, и может куда-то его перекосить. Да. если допустим, мы зафиксировали клык. Uh -huh. Хороший а вопрос. Потом... Смотрите, вот здесь вы зафиксировали да, клык, у вас получается вот здесь вот узелочек, а здесь петелька, которую мы, мы зафиксировали. Следующий вы берете, вот здесь у вас будет узелочек, а вот здесь петелька. И, И, не И, И то же самое вот получается, здесь. Ну да, а вот здесь петелька. Они просто дистиллизируются от центрального зуба. Если вы увидите, что ваша фиксация недостаточно, то всегда можно наложить еще какие-то направляющие, еще дополнительные, просто межзубные узловые швы фиксирующие. Когда вы делали вертикальные разрезы, да, на одиночный, у вас наверху. Было... Угу, все правильно. Мы фиксировали, да. В этом случае рекомендуется, знаете, что накладывать выше мукогингивальные границы один крестообразный шов. Мы просто немножко предварили рассказ. Особенно это актуально для нижней челюсти. Но для верхней, если вы чувствуете, что все-таки есть какая-то мобильность, после того, как вы уже наложили все швы межзубные, посмотрели, отодвинули щелку так интенсивно и увидели, что у вас есть какая-то микроподвижность, тогда рекомендуется наложить выше мукоенгивальной границы на слизистую один крестообразный шов, который будет выполнять такое как ограничение вот этих тяжей временное да, от воздействия на слизистой на лоскут покажу вот вот так он делается в кол в кол и вот таким вот образом такой тоненький получается а его мы также через две недели убираем или через две Тоже, он... ну, я как-то все, все шу, сниму снимаю. честно я не приглашаю пациента раньше чем через две недели на осмотр я считаю что там нечего смотреть если у них конечно что-то там такое сверхъестественное происходит они сами звонят приходят но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 Здравствуйте, меня зовут Андрей Владимирович Смельяков, Великолепно, подача информации, организация, проведение и с удовольствием посещу и буду посещать в дальнейшем циклы. Спасибо, Мария Александровна.